Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые КФУ разработали новое удобрение для злаковых и зеленых культур. Известный ученый станет преподавать в КФУ. Студентка КФУ выиграла грант на всероссийском форуме «Таврида». В соответствии с приказом ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, Размер стипендий студентов, аспирантов, ординаторов, обучающихся в КФУ по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в новом году увеличится на 5%. С 1 сентября 2020 года государственная академическая стипендия студентов составит 2100 рублей. Государственная социальная стипендия – 3150 рублей. Отличники будут получать 3150 рублей. А теперь к другим новостям. Комфорт, уют и дружеская атмосфера – все это есть в стенах общежитий студенческого городка КФУ и деревни-универсиады, куда начали съезжаться студенты из разных регионов России. Заселиться в общежитие дело непростое, особенно в условиях пандемии. О том, как проходит процесс заселения в этом году, смотрим в сюжете нашего корреспондента. Общежитие КФУ активно принимает студентов. В этом году процесс заселения проходит в несколько этапов, а также с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.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 Помощь будет оказана более 7 тысячам первоклассников и 21 тысячи учащихся со второй по 11 класса из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям, детям-инвалидам и семьям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации. КФУ подготовил для первоклассников красочные портфели со всеми необходимыми школьными принадлежностями. А теперь к другим новостям. 19 августа 2020 года известный ученый Олег Берр был избран директором Института Востоковедения Российской Академии Наук. А уже 1 сентября он станет заведующим кафедрой исламской цивилизации Казанского федерального университета. Все подробности в нашем следующем сюжете. Олегбер Олегберов – известный в России и за рубежом историк-востоковед, исламовед, арабист, кавказовед, специалист по источниковедению, ведению, средневековым арабским рукописям и эпиграфике, теории и методологии истории.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 Ученые Института экологии и природопользования Казанского федерального университета разработали новые удобрения для злаковых и зеленых культур, способные повысить в них содержание йода. Этот проект был осуществлен совместно сельскохозяйственным холдингом «Агросила». Подробности – далее.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 Крыму завершился грантовый конкурс Всероссийского форума «Таврида». Благодаря ему студентка Казанского федерального университета сможет реализовать свой проект «Айда в Татарстан». Подробнее в нашем сюжете. Регина Гореева, магистрант первого курса Института управления экономики и финансов КФУ, выиграла грант на 400 тысяч рублей и стала одной из 15 лучших участников, получивших грант от форума «Таврида». Регина Гореева реализует первый в России молодежный блок-тур по объектам культурного наследия ЮНЕСКО. Это будет не просто какой-то туристический маршрут по Татарстану, нет, это будет еще и образовательная программа от ведущих экспертов области фотографии, блогинга, журналистики. И, конечно же, классная, молодежная, развлекательная, насыщенная программа по Казани. Сама реализация проекта начнется уже в ноябре. 2020 года, когда стартанет информационная и заявочная кампания. И уже в июле с 15 победителями мы встретимся в Татарстане на молодежном блоктуре туре «Айда Татарстан». Напомним, ранее студентка КФУ Алия Минулина выиграла грант на форуме «Территория смыслов» в размере 1 миллиона рублей. Кристина Надыршина, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!